Вообще, я случайно закончил запись. Ну, значит, закончится эта часть. В общем, я нашел парня, помогите тьмы. Видишь, где я, Накс? <связь> Вообще нет, мне не разведная карта. Вон. Понятно. Посмотри, не грызг. Вход где-то с острова. <связь> да, я вижу. Это твой корабль? Да. Сейчас там водоворот какой-то есть, прикольный Я вижу, как туда пройти. Фига тут предметы, тут очень крутые предметы. А, блин, думал пойти еще вечерком пострелять. А вот уже не Пострелял. пойти. Что? Пострелял. На героев пострелял в mm -hmm. блин реально сижу с тобой как э, с другого сидел mm. и теперь не понимаю мне этого не хватало или да ну это нахрен разведка призраком не складывается с общего no. в смысле живое живой это, это видимо вариант тумана войны из варкрафта <кхем> а он кстати по моему отключает да это можно отключать Ну, по крайней мере, читом его можно здесь включить. Пять а. я останавливаюсь и пропускаю ход, потому что мне больше не будет ничего. Не уже только? Я жалко, а? я не успел. Тебе когда удастся? Что? Тебе когда? Сколько? Двадцать. Мне сто. Поделись читок. Если ты войско не покупал. Что? Ты войско покупаешь? Зачем не хочу? Мне волну точить к себе. Зачем это надо? Я мешок бесконечного золота нашел, Тебе не надо? Зачем золото как говна? Ну так поделись! Сейчас, когда я смогу уходить. Когда-нибудь 80к? бензин, бензин, не бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, бензин, наверное. мою они все же что-то делают и здесь этот ордынец то ли выслал то ли получил караван прикольно в караване войско войски караван ну в караванах возят войско и караван вроде можно захватить и забрать оттуда войск. Бред. прям уже на бог похоже Гранью караваны. Да вообще. Почему что это такая знаменитая фраза? Ну. блин, черт, черт. Даже в Майне она, по-моему, есть в.. В Майн меню, в общем. Пятый мои ангелы. Просто бедный мой ангел. <свят> это вчера <ктира> Эли. <свят> <свят> да. О, я тоже вижу, как пройти к этому тому. Том, мне оказывается, даже это Только я не могу посмотреть, что за этот том. <свят> что это за дверь? Жидный Николав Роское лого. Ты все равно там пойдешь. Okay. Ты... А ты через грифонов идешь. Uh -huh. Ну Короче, как тебе плавающие его. крестьяне? Mm -hmm. Вообще, я их не видел, если честно. Я не понял, это что у меня баг? Прям где-то стоял в конце моего хода там крастья не стоят плавающие. Отлично. Отлично. Итак, Существует... мы уже совсем близко. Тайна этой карты вот-вот раскроется. Вот эта книжка. А он какие-то крестьяне. И вот мы еще сход скипаем. И вот, мы уже совсем близко. Совсем близко. Оставляем крестьян в покое. Они нам к чему? И, и, и еще раз кинем ход. И вот, мы уже совсем почти у цели. Вот пройти надо вот немного вообще пройти надо и, и в общем мы почти пришли а дальше пусть наш ты че меня, меня врезался <laughs> нет у меня хобби кончились нет. я мог за один ход дойти, да, надо допустим да. давай иди, иди. Давай, заверши, заверши. не порти мое эпичное вступление заверши, заверши. точнее заверши. концовку Ну, ты что, кривой, что ли? Я не могу ходить. Почему? Я призрак. Тебя же, хи. Б это ж... Это ж... Ну стоп. Нет, давай, киви, хватит, я хочу. Это ж нормально. Хотя, ладно, тоже неплохо, давай. Такая синяя атмосфера добавляет... Значит. А ты, а ты а, видишь, да? Да. Все. Свет от книжки, камера от призрака, э, мотор от ног. Что за, за череп такой? У -у. Эй, ну не порти момент. Взял. сейчас не забыл, что не обновится модель. Ты споилил весь момент, но карта не закончилась это ты сфэйл сам забросить передать скорее всего может нет все забей только не потеряй его положи его передавать вещи свои сейчас передам тебе ее блин а дай мне тонн ноги вот призрака закончится я отдам Нафиг, надо было призрак мод выключить ну, брахло а еще надо было пошаговый мод выключить он невыключаемый. Ну, барахло. Ну. О, здесь И... Ну а, Не а Артасы, меня. а эти, блин, как его. Ну кто там? Три всадника в некрасиво, блин, в Апсиранакс. Барон Ривендер? Том Магии Свет, Том Мы еще давай пойдем заберем том Магии Хаус. Вперед. Я уже не сказал. Что? он далеко, он где-то.. Нет, тут, в общем, он тоже где-то на этом острове. На этом острове есть четыре конца. В каждом из этих, из этих концов один том. Его лоба его идти, брать. Обойдемся без такого инденька. Ладно, мы выполнили ЧЕГО? Найти ВОЛШЕБНЫЙ ТОМ МАГИИ ХАОСА Найдите ВОЛШЕБНЫЙ ТОМ МАГИИ ХАОСА И принесите А, стоп, может его надо сначала принести в город, тогда это засчитается Для каждого, чё, для каждого из нас разный объектив Не нужен ТОМ МАГИИ ТЬМИ ТЕБЕ ОТ ХАОСА Стоп. Я что, прочитал хаоса? Вси тебя же! Блин, тащить кораблю! Сейчас пропущу ход. В смысле, я пропущу ход? Um, отдай мне мой барафон. Сейчас пропущу, сейчас пропущу ход. Ты, ты мне магию тьмы дал. Ну, как я тебе его отдам? Вот ты подойдешь, я вылезу из корабля, ты пропустишь ход и <свят> я его отдам. Да, все коряво. <свят> я не уверен, что ты достаточно подошел. Ну, у меня выбора нет, я не могу дальше. Ладно, мне все равно еще захалснуть. А я пошел за хаос. Что-то так, конечно, звучит, блин. Ты тьму, да? Да. Теперь. И вот, мы снова в долгом пути по пустыне. Нам пытаются то путники. Ну нам пофиг. И у нас кончается ход. И вот мы дальше идем и нас все равно пытаются остановить. На нас напали. Что... Какие-то. Не буду, в общем, говорить кто. Еще будут какие-то проблемы с возрастным рейтингом. Что эти кто-то там непонятные напали? И спрятались! В кустах! Эти с анимешными фейсами. не Невыговариваемыми именами, ладно. Зи.зи. Зинит Ухейл! Блин, еле выговорил. Пусть они и с нежными, хотя не особо-то и нежными анимешными фейсами нет им пощады. Даже несмотря на то, что они абсолютно голые. Ведь мертвым неведома жалость. Твою южишь! Это ж в это они, видимо, разгневались на то, что. Ну, в общем.. Ну вы поняли! -мо, блин, это. Это адская хренотень. Их тут. да, их тут 79, но. Эта хренотень стукнула всех моих ячей. Почти всех. Почти моих. Почти ячей. Ладно, полностью лечить Ну почти всех Блин, еще проход туда запех. У них хп мало, у них атака дикая Блин, да вампир-то этот еще Ну ладно, я это не буду комментировать. А то могут быть... Блин, это нормально! 200 этих хреновин! Минус 267 лучников, 29 лечей и 109 зомбарей. Охренеть. Ладно, но даже такие преграды мне не способны остановить. Давайте мы пройдем дальше. Ну, пусть наши войска и ослаблены но мы до сих пор можем постоять за себя. Ну, да, все начинается так же. Я их этих фей стукнул, они слегли сразу. А потом, блин, они не стукнули. Тон -тон -тон -тон -тон -тон. Может, у нас и времени немного. Но. Можно и собрать трофеи. Ну вот, наш герой устал. Больше никуда не пойдет. И вновь меня пытаются остановить. Ну что ж за существа? Ну ладно, выдвигаемся. Все он перевес на моей стороне. Вы понравились модель каких-то И блин, не пройтись. Ладно, надо кончить туда будет. -мо, а я понял, почему они так дико снесли технотения. Я смотрю на моих топовых юнитов. А.. Один damage 22-27, другой 27-36. <свят> И их много, в любом случае, невозможно просто, вот, реально просто невозможно их много собрать. Их 20, это много, считалось. Ну <свят> а тех... да. А тех... броня имеет большую роль. Да не суть, я говорю про дэмэдж. И у тех хренотеней, которые будут 200, был дэмэдж больше, на десяток. И вот, последняя преграда. Которую, может быть, даже сложно будет преодолеть. А, их всего 27. Архи дьявола, дэмэдж 3666. Столистый 27. Да, ХП у них 200, и защита 20, 29. У ну, них драконов защита побольше, ХП меньше. В принципе, такой вот балансик, если большой. <laughs> небольшой. Я даже боюсь к подходить перед тем, как его ослабить. <laughs> Но он подошел меня не спрашивать, и вынес моих вампирчиков. Ну, в общем, да Убить этих архидеалов Это просто пережить И не парься с потерями Потому что они будут они anyway. выйдут Радовался, что у меня армия довольно-таки большая. <свист> так, ну что ну, ну, <свист> отлично <свист> Ну вот мы его и ослабили Mm -hmm. Блин, я его вот окружаю, окружаю. А он их не бежит. Вот же скать Теперь займемся резом. вы задрали Викина ключей! Даже две таких материнских особенно не спи дома. На, вот моя великая армия уже не столь велика. Если так посмотреть, основные юниты у ней до сих пор довольно-таки живые. Ура, Том Магии хаоса. Итак, то магия у меня. Идем в город. Ура, миссия завершена, я победил. Все. Мы сделали это. Спустя 10 часов игры я научил Накса играть. Мы даже победили в карту. Всем, ББ.